Всем добрый день конец января еще раз об отводках какие существуют вернее какие существуют мы же обсуждали сейчас чисто специфический такой вопрос по ранним отводкам и что такое отводки вообще это биологическая потребность самой семьи или же коммерческий каприз пчеловода по увеличению Количество семей на пасеке. Как оказалось, это и то, и другое. Все в одном лице, и его не использовать максимально эффективно в этих двух номинациях, ну просто, ну просто неразумно. Что это значит? Формируем отводок на старой матке. Сейчас я все это детализирую. Какая должна быть, два требования, какая должна быть по силе семья? Раз, до раннего отводка, как можно раньше. И какое биологическое состояние должно быть в семье, чтобы сформировав отводок на старые матки, мы же еще могли обгулять и молодых в основной семье. Где брать полузрелого трудня? Так вот, вторым моментом, после... Требования к силе семьи. С весны это должна быть сильная семья. Второй момент. Наличие в семьях. Мы ну, будем сейчас акцентировать на том, что это отцовская семья. Пускай это будет отцовская семья. Появление там массового первого печатного трудня. Печатного уже. И массового. Не выбора, что там где-то, а уже так и массового. Это первая стадия роения. Это еще рабочее состояние. И в этом состоянии рабочем, даже если мы доверим, нет у нас маточников, нет семьи воспитательницы, допустим, доверим семье вывести с вещевых маток, то при первой стадии роения появление первого, я сказал, печатного трудного расплода, это еще рабочее состояние. Появится... Пока выйдет матка свящевая, уже не будет ни единой ячейки открытого расплода, даже трутового. Выйдет первая свящевая матка, уничтожит соперниц. Если будет райвое уже состояние, то есть период рост семьи, кульминация, где-то три поколения, то может и на свящевых маточниках зароится семья, и на тихой смеде, ну и на райвых, само собой. Поэтому ранние отводки формировать вот этой первой стадии роения массового появления первого появления печатного расплода, трутового мы, во-первых без проблем обгуляем маток семья еще не в райовом состоянии, а в рабочем и уже есть полозрелый трутень, когда выйдет матка свящевая и тоже у нее ну, пройдет созревание, это половое. Как раз совпадение по ихним репродуктивным возможностям в плане готовности. И самый важный момент. То, что две матки обгулять, это понятно. В, в основных семьях даже не обсуждается. Но момент очень важный при формировании отводка на старой матке, а на печатном расплоде. Пока матка насеет, здесь выйдет вся молодая пчела, а печатного расплода от э, новой активности еще не будет. Конечно же, можно обработать клеща. И в этой ситуации точно такая же картина. Пока матка гуляется, уже не будет печатного расплода. Мы тоже вырабатываем эту семью от клеща. Но еще один важный момент. Когда выходит массово молодая пчела, а здесь только начнет матка сеять, и небольшое количество личинок появится, то кормить это небольшое количество личинок будет большой перевес кормилец. Очень важный момент, профилактический по болезням расплода. И здесь то же самое. Выйдет весь печатный расплод, только начнет матка или матки Работать будет перевес в кормилицах и в, этом, и в этой родительской семье. Так вот, два момента очень важных. Профилактически мы обрабатываем от паразита ворова и от возможных патологий расплода. И вот этих, этот момент, оздоровительный намного важнее и ценнее, чем даже возьмем мы акацию, не возьмем, потому что если семья заболеет, там уже будет не до акации. Не использовать период формирования отводка для, для преследования вот этой оздоровительной цели, уже коммерческая сторона, там увеличение пасеки, оно все получается автоматически. Просто нецелесообразно, нецелесообразно. Пчеловодство без отводков, то есть пасека без отводков, это не пчеловодство. И нисколько не, не это каприз самого пасечника, увеличивать, не увеличивать поголовье, а это чисто биологическая потребность, профилактика болезней, прежде всего, и уходим от роения и включаем старые матки инстинкт такой же как и при роении фактически это не как у природы но примерно как в природе так что если вопросы какие будут по уточнению пишите все сразу все не охватишь самое главное такие вот точечные моменты те на которые нужно пчеловоду обратить внимание по принципу формирования ранних отводков Печат, наличие печатно-трутневого расхода. это то, на чем основывается весь принцип раннего отводка чтобы обгулять затем молодых маток и маток я обгуливаю не на печатном, не на трутне искусственно выведенным строительной рамкой там, в центр ставить и зимующим пчелам чтобы получить в апреле месяце, в начале апреля уже плодых маток я этим не занимаюсь только ориентир краевой паре вышло первое поколение молодых пчел минимум на втором поколении молодых пчел только тогда воспитывается полноценно трутень и соответственно матки пора раевая нам показывает когда этим заниматься так что удачи успехов если что я опустил по этому небольшому сюжету, значит спрашивайте. Всего доброго, до свидания.